Я хотел бы узнать ответ на очень простой вопрос. Одиноки ли мы, как сознательные существа во всей этой будящей галактике из 400 миллиардов звезд, которая лишь одна из 10 в десятой степени других галактик? Это кажется весьма невероятным. Современный поиск неземного разума, или программа СЭТИ, начался в 1959 году, когда два корнецких физика, Джузеппо Кокони и Филипп Морисон опубликовали статью в журнале Nature, в которой были изложены возможности использования радио-микроволнового излучения для межзвездной связи. Для того, чтобы все сходилось, исследователи допустили, что любая разумная цивилизация просто обязана обнаружить возможность передачи радиоволн. Это допущение основано частично на том факте, что чтобы понять, как это сделать, человечеству понадобилось всего лишь 80 лет после открытия Александра Вольта батареи и электрического тока. Это довольно простое основание. Мы можем создавать радиоволны, отправляя короткие импульсы электрического тока через провода. Эти волны могут преодолеть нашу атмосферу и проследовать дальше в космос с незначительными помехами. Будучи отправленными, эти радиоволны или электромагнитные волны могут быть приняты с помощью антенн и преобразованы обратно в электрические импульсы. В 1960 году Фрэнк Дрейк провел первый поиск радиосигналов из других звездных систем. Так же как при настройке радиоприемника, Дрейк пытался просканировать небеса для того, чтобы поймать слабые радиосигналы, которые могли бы прибыть к нам из других миров. Хотя эта первая попытка не принесла никаких значимых результатов, с тех пор исследователи продолжают поиск сигналов от звезд. То есть существует некоторая возможность, что за следующие несколько десятилетий мы получим сигнал от какой-нибудь захватывающей далекой и высшей степени народной цивилизации и все на Земле изменится вследствие этого. Это действительно возможно. Вот что интересно в поиске Сети. Хотя мы заявляем, что ищем внеземной разум, мы на самом-то деле не можем дать определение тому, что представляет из себя разумный сигнал. Для начала мы можем сказать, что ищем сигнал, который не может быть создан какими-либо естественными явлениями, которые мы понимаем на данный момент. Возникает важный вопрос. Откуда нам вообще знать, исходил ли данный сигнал из разумного источника? На первой конференции проекта СЭДИ в 1961 году Джон Лилли предложил обратиться к исследователям языка дельфинов, чтобы они помогли узнать больше о том, на что могли бы быть похожи внеземные сигналы. Большая часть этих ранних работ вылилась в исследование, возглавляемое Лоренсом Дойлом и Брендой МакКоуэн. Их работа основана на предположении, что есть некий общий признак, которым обладает как человеческое, так и нечеловеческое общение, и поэтому внеземные системы связи также должны обладать этим признаком. Они изучали длинные последовательности звуков, издаваемых как взрослыми, так и детенышами дельфинов и людей. В случае с дельфинами это были свист и щелчки. Человеческие дети учатся говорить в процессе голосовой имитации, потихоньку включающей в себя все больше и больше набор звуковых сигналов. Однако во время гуления издаваемые звуки более или менее случайны, то есть они бессвязны. Чтобы убедиться в этом, Дойл и МакКоммен построили диаграмму различных звуковых сигналов по частоте их появления, после чего они упорядочили эти символы на диаграмме в соответствии с их частотами, где наиболее частые символы расположили слева, а наименее частые справа. Для случая с детьми наклон графика примерно соответствует тому, что звуковые сигналы издаются довольно равномерно или случайным образом. Несмотря на это, по мере того, как дети учат язык родителей, они ограничивают свой звуковой набор, чтобы соответствовать модели, в которой они оказались. И поэтому структура навязывается нашими речевыми шаблонами. Вследствие этого наклон графика приближается к углу в 45 градусов, или наклон минус единица на логарифмических шкалах. Это известно под названием Закон ЦИПФА. Интересно, что одинаковый наклон появляется для разных человеческих языков, поэтому кажется, что это общий для всех людей шаблон. Еще более удивительно, что такой шаблон также был замечен, когда Дуэлл и МакКоуэн исследовали нечеловеческое общение. Они обнаружили, что свистящие звуки, издаваемые детенышами дельфинов, кажется распределяются по шаблону, похожему на тот, что мы наблюдаем у детей во время гуления. Поначалу свист дельфинов более или менее бессвязны, но ко времени взросления диаграмма сходится к наклону около минус единицы, то есть к такому же, как и у людей. Но такой тип исследования рассматривает только отдельные сигналы или слова, но ничего не сообщает о более глубокой лингвистической структуре, ни человеческой, ни дельфиней системы общения. Давайте проясним на примере, что именно понимается под более глубокой структурой. Если выбрать случайное слово из книги и попросить вас угадать его, то у вас не будет ни единого намека на то, каким оно может быть. Поэтому вам останется просто угадывать наобум. Если же взамен этого я скажу вам случайное слово из книги и попрошу угадать следующее за ним слово, то вам по-прежнему придется угадывать. Однако вы заметите, что такое слово отгадать обычно проще. Если я скажу вам два последовательно идущих слова из книги и попрошу угадать третье, то оно станет еще более предсказуемым. Если у вас будет последовательность из трех слов, то тенденция сохранится. Угадать станет еще легче. Кажется, что из-за структуры языка свобода выбора сужается, когда мы рассматриваем все более длинные последовательности слов. Интуитивно понятно, что поэтому-то мы можем завершать предложения друг друга. Чтобы измерить этот эффект, Дойл и МакКоуэн заимствовали у Клода Шеннона меру энтропии, которая, если помните, является мерой неожиданности. Энтропию можно представить битами, или в виде числа вопросов с ответами да или нет, которые необходимо задать для угадывания следующего слова. По мере увеличения предсказуемости информационная энтропия уменьшается. Дойл и МакКоуэн подсчитали значение энтропии для различной глубины, или порядка. То есть отдельные слова это первый порядок, пары слов это второй порядок, тройки слов это третий порядок, и так далее. Потом они построили график значения энтропии по отношению к этой глубине. Для взрослых людей, как и можно было ожидать, они обнаружили, что информационная энтропия снижается по мере увеличения глубины. Это результат структуры правил нашей системы общения. Удивительным образом, когда Дойл и МакКоуэн сделали то же самое для языка дельфинов, то нашли точно такой же шаблон. Система общения дельфинов показывает уменьшение энтропии по мере рассмотрения все более длинных последовательностей звуковых сигналов. Это значит, что система общения дельфинов, как выяснилось, имеет структуру правил. И, возможно, она тоже позволяет дельфинам заканчивать предложение друг друга. В отличие от этого, случайные последовательности символов дают прямую линию на графике информационной энтропии, так как нет никакой условной зависимости между символами. Поскольку этот шаблон проявляется как в человеческой, так и в нечеловеческой системах общения, Дойл и МакКоуэн предположили, что такое уменьшение энтропии является неотъемлемым при передаче того, что мы могли бы назвать знаниями. Как говорил Дойл, что если мы получим сигнал в узком диапазоне частот, который имеет наклон минус один на графике ЦИПФА и на графике энтропии высоких порядков Шеннона, то мы поймали то, что нужно. Все это основано на простом допущении о том, что инопланетяне, как и мы, могут заканчивать предложения друг за друга. Как я могу помочь тебе общаться с нами? Теперь я могу говорить. Освоив модель фотосинтеза, я смог соединиться с некоторыми функциональными процессами доктора Ваймана. Была ли необходима смерть доктора Ваймана? Принеся его в жертву, я могу общаться. Даже не имея понимания языка и культуры других людей или нечеловеческих видов, мы можем с помощью энтропии Клода Шеннона как единицы измерения обнаружить наличие таких структурных правил, не принимая во внимание их значения. Модель информации Клода Шеннона появилась из желания сэкономить время на телеграфных линиях. Это привело к общей единице измерения информации, биту, отдельному отличию, основе современной информационной экономики. Все более цифровые и более сетевые технологии, которые движут наш современный мир, указывают на силу и стойкость идей Клода Бит останется с нами, а изучение теории информации продолжит играть ключевую роль в наших технологических и, технологических и социальных инновациях, как на Земле, так и, возможно, за ее пределами. Я думаю, что если есть правдоподобные аргументы даже для немногих, мы должны продолжать поиски. Я бы пошел еще дальше. Если есть правдоподобные аргументы за то, что там никого нет, принимая во внимание, что мы можем ошибаться, мы должны продолжать поиски. Потому что это вопрос наивысшей важности. Он определяет наше место во Вселенной. Он расскажет нам, кто мы есть. Поэтому попытки найти другие цивилизации – это стоящее дело, несмотря ни на что, я бы сказал.